Друзья, всем привет! Всем, кто за нас переживал, кто сейчас переживает, хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку. Ее настолько оказалось много, со всех точек планеты, это, это что-то невероятное. Насколько люди могут сплотиться, насколько у людей есть искреннее желание помочь. Я просто, я искренне вам кланяюсь в ноги. Спасибо огромное, кто помогает моей семье. Всем чем угодно. Спасибо за любую помощь, которая от вас идет. Это чувствуется. Чувствуется ваша поддержка, чувствуется ваша любовь. Даже просто несколько слов о том, Аня, как твоя семья, как вы, вызывает у меня уже просто град слез. Сейчас каждое внимание дорого. Мне кто-то написал, Аня возьми себя в руки, не раскисай. Ребят, я вроде как в руках себя держу. И, знаете, мы стараемся молниеносно принимать решения, но не могу я не плакать вот каждый день я все равно реву потому что ну где-то что-то посмотрела где-то пообщалась с родственниками где-то поговорила с подругой встретила еще с украины кого-то поговорили просто с местным населением и ну во всем во всем вот все такое чувство что Весь мир сейчас заражен одним и тем же вирусом, только не тем, который был вот до этого, а вирусом войны. И это, это невероятно страшно. Не сердитесь на меня, не злитесь на меня, пожалуйста. Я спасала свою семью, и я спасаю семью. Впереди нашу семью ждут непростые испытания. От того, что происходит в Украине, Никто никуда не убежит. Даже тот, кто сумел выехать и находится где-то далеко за пределами этой территории, поверьте мне, она все равно настигнет. И каждый из нас по-своему повоюет. Каждый из нас по-своему примет участие. Хочу в этом видео поделиться информацией. Возможно, для кого-то она будет очень и полезная, потому что я не всем успеваю отвечать, в директ, кто мне пишет, задает вопрос, по возможности, конечно, отвечаю, но бывает с такой с задержкой сильной, поэтому давайте я общую тему уже разовью здесь, расскажу вам какие-то вопросы, которые у вас возникают, я на них отвечу. Самый популярный вопрос, который мне задают, который пишут под комментариями, почему Сережа с вами, как его выпустили. Ребят, все очень просто. Многодетный папа, у кого трое и больше детей выпускают без проблем. Поэтому у кого есть детки в количестве трех человек, то выпустят сто процентов, даже несмотря на то, если у вас не будет свидетельства о многодетной семье у нас его не было еще раз повторюсь но у нас были паспорта на детей все загранпаспорта все оформленные у нас было свидетельство о рождении каждого ребенка весь пакет документов который необходим чтобы доказать что это твои дети он весь был ну и естественно самый основной фактор это наличие детей на момент прохождения э, таможенного контроля. Вопросов никаких на таможне не возникло вообще. То есть все достаточно быстро. Взяли паспорта, сверили паспорта с каждым ребенком. Сказали так, а, у вас трое детей, хорошо, все, забрали паспорта. Буквально через минут 15 нам их вернули уже со штампиками, сказали счастливого пути. И все. Еще раз подтверждаю, что. Многодетный папа без проблем может покинуть территорию Украины. Что касается денег, вы говорите, дали взятку. Ребят, но в такое время непростое, в такое сложное время, котором трубит весь мир, очень сложно давать взятку. И кому ты даже взятку? Там такой поток машин. Возможно, это есть, я не знаю. Но мне кажется... В рамках сложившейся ситуации сейчас это сделать невозможно, сколько бы денег вы с собой не везли и сколько бы вы не готовы были заплатить. Поэтому ну, не всегда деньги решают все, и в данном случае деньги вообще ничего не решают. Вот как у нас было в Кишиневе, мы поехали с гривнами, с наличкой, но это, эта наличка оказалась просто фантиками, мы остались абсолютно без денег вообще. А теперь, что касается той группы людей, которая, скрипя зубами, кричит у меня под каждым видео о том, что какие мы отвратительные, ужасные люди покинули территорию своей страны не остались защищать, тем более не остался защищать Сережа, И также все это видят дети, и это не очень хороший пример. Благодаря количеству детей у нас появился шанс покинуть страну, в которой идут военные действия и я воспользовалась этим шансом почему бы и нет причем я противник любых военных действий что касается моего мужа которого вы говорите оставьте а сами едьте извините что моему мужу делать брать в руки автомат идти стрелять Автомат взять в руки, ружье, какой-то пистолет или какое-то другое огнестрельное оружие, большого ума не надо. А потом, когда ты держишь это оружие, что с ним делать? Если ты уже держишь, ты должен стрелять. Я против того, чтобы кто-то в кого-то стрелял. Мы не готовы убивать. Мой муж тоже не готов убивать. Кто бы там ни был. И те, и те люди, и у тех, и у тех есть семьи, и дети, и матеря, которые ждут, которые плачут, которые не спят ночами. И даже если бы у нас не было такой возможности выехать, я сделала все возможное для того, чтобы мой муж, мой мужчина никогда не брал в руки оружие. И мои дети в том числе вырастут, исполнится 18 лет, и они сами примут решение, что им делать дальше. А сейчас за них несу ответственность я, и я принимаю решение оставаться им в этой стране, видеть им это все или не видеть. Теперь, что касается родителей наших. Вопрос о том, вывести их или не вывести, он даже и не поднимался, потому что ну, однозначно это невозможно. Невозможно по той простой причине, что, во-первых, у них нет желания, они привыкли уже к тому месту, в котором они находятся. Для них любое перемещение – это затруднительно. Даже когда мы жили в своем доме, им к нам приехать было очень проблематично. Ну, по всем параметрам здоровья проблематично, особенно маме. Папа приезжал еще, но маме физически сложно. Это практически ну, было бы нереально посадить в машину и куда-то вывозить человека э -э -с, только сколько мы ехали, это ну и желания тоже у них нет. Поэтому, естественно, родители остались. Осталась моя мама тоже. Что с домом нашим? Значит, с домом мы... Уезжали очень быстро, мы взяли самые необходимые вещи. Сейчас в доме находится, я не помню, или 6, или 8 человек, но это семья с, там, с дедушками, с бабушками, с детьми. В общем, полностью весь дом мы отдали им. Надеюсь, проживание в нашем доме будет во благо. Вот, собачку мы тоже оставили, и кошку мы оставили, собаку мы попытались взять с собой, мы вообще спланировали так, что она будет ехать с нами, но так как нашей собаке уже 16 лет, она еле ходит, у нее практически задние ноги уже... Но еле-еле передвигаются, она практически все время 24 часа в сутки она лежит, она только пройдет там несколько шагов, сходит в туалет, и все, ей тяжело. И мы когда начали вытягивать его из будки, чтобы положить к ногам, потому что у нас план был такой, что он в ногах у меня поедет. Начали, он, во-первых, из будки не хотел выходить, потом мы из будки его вытянули, это все было очень рано, где-то в 5 утра. Вытянули из будки, он стоит, поджимает хвост, я начинаю его в машину, а у него лапы просто подкашиваются, он начинает скулить, вот, вот, упираться лапами. И мы поняли, что это, ну, это просто безумие, брать собаку старенькую. Но он просто уже сам по себе такой дедушка. Поэтому ему, конечно, физически сложно. Тот путь, который мы вот проделали сейчас, я понимаю, ну, наверное, собака бы просто не доехала. Поэтому мы оставили. Мы сначала дали соседу ключи, он присматривал, кормил. Мы оставили на деньги на еду. Приезжала моя мама кормила. Но сейчас вот те люди, которые там находятся, живут, у них, кстати, кошечка своя есть они будут досматривать, кормить нашу собачку, кошку, ну и мама будет периодически приезжать тоже с ним гулять, так чтобы он не затасковал. По поводу вот многие говорят там я боюсь, я хочу выехать, но я боюсь, вот что мне делать? Я не выдержу длинная дорога или у меня там очень маленький ребенок грудничок, как быть? Большое количество семей выезжает с детьми-инвалидами. Это дети разных возрастов, вот я видела, там совсем маленькие, и там 15-16 лет, и даже более старше. И можете представить, если обычному человеку очень сложно пройти такой путь, тебя просто начинают уже на каком-то этапе спустя какое-то время вот так уже вот трясти и уже обычные дети начинают нервничать потому что тяжело все время в одном состоянии сидеть а что происходит с человеком у которого допустим ДЦП и судороги и ну в общем все что угодно ребенку невероятно тяжело но тем не менее люди все равно едут и стараются вывести свою семью с детьми-инвалидами тоже мужчин пропускают без проблем. Знаю, что... Вот как было у нас на границе, когда мы пересекали Молдавию, ты подходишь к какому-то сотруднику на границе, они там постоянно патрулируют, кто-то пешком ходит, просто машины ездят. Подходишь и говоришь, что у тебя ребенок-инвалид, и что они делают. Но ну, так, по крайней мере, было на этой границе. Они дают вам зеленый коридор, то есть они сопровождают вашу машину вдоль всей вот этой вот безумной очереди, которая там длится 9, 10, 12 часов, и сразу вас везут уже на пункт самой границы, и получается вы быстро проходите. Сейчас я вам расскажу быстренько, что происходит на границе. Значит, когда мы выехали с Кишинева, мы направились в сторону румынской границы машин очень много особенно грузовых машин я не знаю откуда они взялись но там пробка наверное в несколько километров грузовых машин также очень много из из украины много других европейских машин в общем пробка сумасшедшая мы стояли наверное часа два а потом приехала полицейская машина и с сиреной начала немножко разгружать эту пробку. То есть она начала показывать одной колонии машин, начала показывать едьте за мной. И так получилось, что мы оказались как раз в этой колонии. Куда нас звали, мы не поняли сначала, но мы решили следовать вот строго за машинами, которые куда-то стремительно ехали. То есть они, получается, развернулись полностью и поехали в обратную сторону. То есть, как, как нам показалось сначала, вообще в противоположную, но с той, с которой мы приехали, не в сторону границы. И мы ехали где-то минут 15-20, и потом мы приехали на другой пункт, где тоже можно было пройти таможню. Там уже намного меньше машин. Но в целом на румынской таможне мы простояли все равно очень долго, где-то около 9 часов. Очень долго. Уже люди выходили, возмущались, и возмущались сами румынцы. Очень сложно потом уже когда продвигались ближе уже к пункту самого контроля уже понятно было почему так долго в основном все взрослые мужчины там далеко за 50 кому-то может быть 60 и не просто очень все медленно на мой взгляд делали они очень медленно от машины к машине там ходили ну как-то это все выглядело очень не спеша если на нашей таможне когда мы пересекали Украину, да, когда мы въезжали в Молдавию, наши бегали просто вот как пуля. Их было очень-очень много таможенников, и один собирает там с одного ряда паспорта, другой с другого. То здесь нет. Здесь ты подъехал, сам вышел, дал, потом сидишь, ждешь, другой подошел, машину проверяют. Как проверяют машину? Сначала <клёпи> спросили: везете ли вы сигареты и большую сумму денег или нет, откройте багажник, мы открыли, посмотрели, никто в вещах не копался, внутри тоже никто ничего не смотрел, глянули только быстренько на количество детей, сверили и, и все и отпустили, спросили, куда держите финальный путь, мы сказали и поехали дальше. Мы въехали на территорию Румынии, это был уже вечер, мы спустя километров, наверное, 5 остановились, был такой пункт для беженцев, там выдавали еду, мы покушали эту еду, Я показывала, вы видели в предыдущем видео, и поехали дальше. И темнеет, темнеет, а мы все едем, едем, едем, дорога на автобан не похожа вообще, дорога извилистая, куда-то в горы ведет, и мы понимаем, что уже сумерки темно. И мы одни, реально одни, вообще машин нет. Я говорю, Сереж, может, мы не по той дороге, хотя мы пользуемся навигатором, все четко показывает навигаторы каких-то параллельно других дорог, второстепенных таких мы не увидели. И потом уже, когда стемнело, мы догнали машину с украинскими номерами, посигналили, остановились, в общем, там были. Семья, мама, двое дочек и внук, они ехали с Одессы Они также ехали перепуганные, говорят, как-то темно, страшно И мы на заправке заправили машины, переговорили и решили ехать вместе Они, правда, на ночлег оставались, у них где-то был забронирован номер А у нас путь был двигаться до утра у нас нигде не было никакой брони, мы решили уже ехать и ехать. Проехать Румынию, пересечь границу Венгрии и уже попасть на место, в котором мы сейчас находимся. Это очень сложно, мы... Сережа на каком-то этапе уже начали засыпать. Я говорю: Сережа, давай, пожалуйста, остановимся. Хотя бы час в машине дреманем, и ну, это невозможно. Ты пьешь берн, ты пьешь эти энергетики, они не помогают. Уже у тебя в глазах двоятся машины, дорога, но это уже опасно, реально опасно ехать. Вот, венгерскую границу мы прошли за 6 часов быстрее, намного, потому что там больше молодежи, и они вот бегали, как у нас на украинской границе, и быстро-быстро-быстро старались всех-всех пропускать. Следующее. Сейчас мы находимся в Венгрии, еще раз повторяюсь, наша основная функция забрать, встретить, вернее, несколько мамочек с детьми, которые вот-вот пересекут границу. И привезти сюда, поселить мамочки с детками, там и не один ребенок, по два ребенка, у кого-то вообще там грудничок. Поэтому так как Сережа один мужчина, то Сережа берет на контроль всех этих мамочек с детьми, и его задача всех поселить, чтобы все спокойно жили в нормальном месте, чтобы мужья не переживали, показать где что здесь находит, где, что находится, где супермаркет, где рынок, кому обратиться в случае чего, кто хорошо разговаривает на русском, чтобы можно было изъясниться, да где тут банк, где ну в общем самые простые такие вещи поселить, чтобы тут уже жили, пока не наступят спокойные времена. А мы с детками и еще одна тоже мама с ребенком присоединяется к нам, и мы вместе направляемся дальше. Мы наконец-то выспались эту ночь, дети поспали, мы поспали, и просто за столько времени, сколько мы были в дороге, это, это что-то невероятное. Ты начинаешь ценить, я не знаю, любой матрас, который под тобой, одеялка, подушечку, для тебя это такое все. Ценно и приятно становится в один момент. Завтра мы встречаем мам с детьми, и мне нужно обязательно приготовить еду. Мне деток надо чем-то порадовать, потому что детки будут уставшие. Я знаю, что такое приехать с дороги, что такое питаться в сухомятку. И, конечно, хочется горячего. Я сейчас обязательно пойду куплю фарш, приготовлю супик с фрикадельками. И что-то еще хочу сделать. Не знаю, что-то, ну, из печи не смогу. Здесь нет духовки. Самое главное наварю большую кастрюлю супа горячего. Мы в первый день, как только сюда приехали, а здесь есть кухонька небольшая со всей посудой самой необходимой. Я думаю, сварю детям суп, потому что горячего, очень хочется горячего всем. У меня была с собой каша чечевичная, я брала на всякий случай, потому что я знаю, это такой универсальный продукт. Ты можешь и кашу приготовить, и суп сделать, хороший навар получается. Я взяла водоросли, вот просто так бросила в сумку наспех. Думаю, ну может быть пригодятся. Водоросли, которые заливаешь водой, они набухают. Весь суп был приготовлен именно из двух ингредиентов. Это чечевица, водоросли и соль. Мои дети съели две огромные тарелки и сказали, мама, это самый лучший суп, который ты готовила. Самый вкусный лучший суп, который ты готовила. Фактически это был суп из топора, можно так сказать. Суп вода. Но для них это был самый-самый вкусный суп. Ну для нас тоже, потому что реально мы настолько от этих булок устали, которые раздают нам. На дороге это ну, тяжело детей в сухомятку кормить. Так, вроде, ответила на все вопросы, вроде рассказала тоже все Друзья, я против войны. То, что сейчас происходит, это безумие. Безумие, когда молодые парни держат в руках оружие и вынуждены убивать. Убивать, умирать, это страшно. Страшнее войны, наверное, нет ничего в этом мире. Но вы должны понимать, что это игра совершенно других структур, структур, о которых мы даже и не догадываемся. Это игра даже не тех государств, о которых мы думаем. Это игра вообще совершенно нечеловеческих существ. Это эксперимент, который ставят над нами за которым следят, которым управляют тщательно. И мы, люди, обычные живые люди, у которых семьи, у которых дети, у которых мамы, папы, дедушки, бабушки, это всего лишь игрушки, над которыми проводят эксперименты, которых, которых, к сожалению, вот так вот загнали в угол и не оставили выбора. Я даже не могу представить, что чувствуют те дети, что чувствуют те люди, которые находятся в подвалах, которые слышат эти обстрелы, которые видят эти обстрелы. Я даже не могу представить. Мне достаточно было одного дня, когда я услышала, как окна ходят вот так ходуном, как волной их просто начинают шатать, трясти. Мне одного дня было достаточно для того, чтобы я вот до сих пор не могу, не улыбнуться, меня ничего не радует. Вот, чтобы ты, куда бы ты ни посмотрел, мы приехали сейчас в красивое место, но тебя ничего не радует. Куда бы ты ни посмотрел, ничего у меня не вызывает положительные эмоции, ничего. Вот мы все украинцы, которые даже здесь вот встречаем друг друга, у всех глаза просто потухшие. Я желаю всех благ, пусть поскорее. Этот ужас, этот ад закончится.